электромагнитный смог. Для меня было открытием то, что сотовые работают именно на СВЧ волнах, то есть сверхвысоких частотах, тех самых, которыми можно запечь в микроволновой печи курочку. И человек, находясь в перекрестном СВЧ облучении, фактически находится, как и эта курица, в печи. И нашим клеткам нужно совсем немного, чтобы начались необратимые изменения. Здравый смысл говорит, что этот вредный фактор должен строго нормироваться. Есть предельно допустимые нормы, но источников излучения становится все больше с каждым годом, а контроля над этим техногенным апокалипсисом все меньше. Общую напряженность электромагнитного смога можно измерять дома разнообразными приборами по фиксации электромагнитного излучения. Поднесите прибор к лампочке или батарее отопления и увидите, что цифры побежали вверх. Как-то я стоял на станции метро и наблюдал, как прыгает шкала с цифрами, превышающими нормы облучения. И это значит, где бы мы ни находились, мы периодически, но перманентно погружены в электромагнитный смог, и наши клетки жарит СВЧ-излучение. Посмотрите на окружающих вас людей, особенно понаблюдайте за детьми, они прилипли к гаджетам. Многие не понаслышке знают, какая возникает психологическая к ним зависимость, доходящая до нервных срывов. Вот простой эксперимент. Я накрываю рукой телефон и мы видим, как цифры на измерители падают, а это значит, что человек поглощает всю излучаемую энергию, как губка воду. Несмотря на то, что в сфере контроля над вредными излучениями царит какое-то нездоровое равнодушие, есть специалисты и эксперты, которые бьют тревогу. В Совете Федерации проходят слушания на тему электромагнитной безопасности, где рекомендуется правительству принять концепцию по защите человека от новых угроз современности. С помощью лоббистов и коррумпированных чиновников были приняты федеральные законы, запрещающие в некоторых случаях говорить о вреде для здоровья электромагнитного излучения от вышек сотовой связи. Я Шерон Голдберг, врач-терапевт. Я являюсь практикующим врачом уже 21 год и специализируюсь в медицине внутренних органов. Я занимаюсь клиническими исследованиями и преподаю. Я специалист по малому бизнесу и имею сертификат от Microsoft. Я принимал участие в разработке кабельной системы для шлюзовых отсеков космической станции. Я отвечал за анализ электромагнитных помех и электромагнитной совместимости. Я профессор в департаменте эпидемиологии биостатистики и производственной гигиены, где я преподаю токсикологию и воздействие электромагнитного излучения. Меня зовут Дафна Таховер. Я основатель организации «Мы живое свидетельство». Наша организация представляет множество взрослых и детей, пострадавших от излучения беспроводных технологий. В данный момент продвигается пара ложных теорий, и я хочу разоблачить их прямо здесь и сейчас. Научные данные — о воздействии беспроводных технологий на здоровье совершенно однозначны. Споры всегда сводятся к определению приемлемого уровня излучения. Вот чем это на самом деле является. Это излучение. Беспроводное излучение влияет на живые организмы. Точка. Я доктор Энджи Колбек. Я рецензировала исследования, демонстрирующие влияние беспроводного излучения на здоровье. Есть тысячи исследований, доказывающих следующие неблагоприятные воздействия излучения беспроводных технологий. Это рак, оксидативные повреждения, повреждения и разрушение ДНК, потеря памяти, головокружение, беспокойство, спутанность сознания, головная боль, кровотечение, Когнитивные нарушения, изнеможения. Есть данные о повреждениях ДНК и о кардиомиопатии, что является предвестником сердечной недостаточности. Потеря памяти разной продолжительности, снижение концентрации и реакции, вплоть до непроизвольных спазмов мышц, вызывающих смещение челюстей и позвонков. Рак груди внезапно обнаруживается у женщин, не имеющих генетической предрасположенности. Нарушение иммунной функции, изменение уровня протеинов стресса, влияние на репродуктивную функцию. Есть десятки и десятки исследований, без сомнения доказывающих влияние излучения на сперму. Еще в 2012 году главный санитарный врач Онищенко выпустил методические указания и рекомендации, которые следует соблюдать, чтобы как-то оградить население от вымирания. Сегодня уже хорошо изучено, что происходит с человеком на определенных уровнях электромагнитного воздействия. Давайте вкратце рассмотрим известную таблицу Минина, утвержденную еще в 1974 году. В левой колонке плотность потока в микроваттах на квадратный сантиметр. 600 микроватт – это болевые ощущения в период облучения. Человека просто поджаривают заживо, отсюда и боль. При облучении в три раза меньше – угнетение окислительно-восстановительных процессов. В таком состоянии человек находится в угасающем состоянии и оно становится все хуже. При 100 артериальное давление скачет, развивается устойчивая гипотония. Даже при 40 ощущается тепло при облучении. Всего лишь при 20 идет стимуляция окислительно-восстановительных процессов в ткани, что тоже ни к чему хорошему не приведет. При 10 микроваттах развивается нейроастенический синдром. И даже после 15-минутного облучения, изменения биоэлектрической активности головного мозга. И вот далее опускаемся. 8, 6, 4, от 3 до 4, от 2. Все это сильно действует на сердце, на нервную систему и на разбалансировку артериального давления. То есть при даже самом незначительном облучении в теле и как следствие психики человека идут деградационные процессы. И без такого тотального поджаривания цивилизация жила еще каких-то сто лет назад, а еще до этого она пользовалась постоянным током, который вот совсем не фонит в пространстве. Сегодня в мире уже доказана вина электромагнитного излучения возникновения лейкозов у детей, опухолей головного мозга, менингиомы, глиомы. Еще несколько десятков лет назад не было такой массовой онкологии у населения. Ну и что же изменилось? Плохая еда, много сидим, плохо думаем. Да, конечно, но и в 19 и в 20 веке, в эпоху индустриализации, экология не была так уж идеальна, можно привести массу доказательств этому. Но сегодня мы неизбежно приходим к факту катастрофического электромагнитного загрязнения планеты. И тут мы даже не заикаемся, что есть технологии программирования ДНК, торсионные и волновая генетика, которая может переноситься этим электронным смогом, а просто говорим о том, что наши клетки тупо поджариваются из-за игнорирования санитарных норм. Как известно, существует четыре разновидности вредных для здоровья человека электромагнитных полей. Радиочастотное излучение, магнитные поля, грязное электричество и электрическое поле. Каждый человек на Земле находится под влиянием электромагнитных излучений. Сколько мы получаем в день? Это не только ваш телефон. Это и другие телефоны, беспроводные сети, умные датчики, мобильные вышки. Все это складывается, как слои в сэндвиче. Представленные данные получены из научных работ, результатов исследований или стандартов. В начале шкалы излучения находится так называемая плотность мощности, или сила сигнала. Это минимум для работы мобильного телефона. Было установлено, что она составляет 2 миллиардных микроватта на квадратный сантиметр. Сосновые иглы преждевременно увядают на уровне 27 миллионных. При кратковременном воздействии в 5 сотых, дети от 8 до 17 лет испытывали головную боль, раздражительность, снижение внимания и поведенческие проблемы. 0,1 — это опасный уровень по стандартам строительной науки. Уровень в единицу приводит к повреждениям ДНК в сперме и снижению жизнеспособности в пробирке. Также на уровне единица возможны следующие проявления — головная боль, головокружение, усталость, бессонница, боли в груди, затрудненное дыхание и несварение. На уровне 2,5 меняется метаболизм кальция в клетках сердца. На уровне 4 — изменения в гиппокампе, затрагивающей память и обучаемость. На уровне 6 — повреждения ДНК в клетках. А где на этой шкале находятся умные счетчики? Институт исследования электричества замерил в декабре 2010 года излучение от одного умного счетчика, и оно составило 7,93 микроватта на квадратный сантиметр. Мы получили уровень излучения от одного счетчика на уровне 8 целых. Это данные на расстоянии в полуметре от счетчика. Но детская кроватка может стоять по другую сторону от стены, где установлен один или несколько счетчиков. Несмотря на то, что все эти негативные проявления наблюдаются на уровне гораздо ниже, в Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге стандартом является 9,5. А в Китае, Польше и России 10 целых. На этом уровне возможны поведенческие изменения, а через полчаса воздействия появляется рефлекс избегания. В помещении с 12 счетчиками, что является обычным и даже слишком малым для жилого дома, уровень излучения составляет 19,8 микроватт на квадратный сантиметр. Это в сотни раз выше, чем уровни, где налицо негативные проявления. Так почему же у нас коммунальщики и правительства пытаются насильно внедрить везде эти счетчики? Вот почему. В Канаде, США и некоторых других развитых странах безопасным считается уровень от 600 до 1000 микроватт на квадратный сантиметр. Этот так называемый безопасный уровень в десятки тысяч раз выше, чем тот уровень, который вызывает вред для здоровья в соответствии с рецензируемыми научными данными. США нет постоянного кризиса, как у нас, и поэтому они преуспели в исследовании болезнетворного воздействия электронного смога, излучаемого вышками и электронными гаджетами, и на результаты исследований этих неравнодушных к судьбе человечества ученых можно положиться. Люди в разных странах от невозможности хоть как-то достучаться до чиновников, ломают оборудование, поджигают и даже обрушивают вышки, но техногенная цивилизация сильнее отдельных людей. И уже очень скоро, на месте разрушенной, выстраиваются новые сооружения, но уже гораздо более прочные и защищенные от вандализма. Ну и вот, ура, к нам пришел новый, более совершенный вид связи – 5G. Прогресс не топчется на месте, цифровые данные нужно с каждым днем передавать все больше и все точнее. Тогда устройства смогут сообщаться не только с вышками в любой точке, но и сами с собой и решать, так сказать, внутренние проблемы и обсчеты, что снимет нагрузку с базовых станций. Говорят, будут автобусы без водителей ездить и станут возможными многие невиданные чудеса техники, немыслимые еще совсем недавно. Давайте посмотрим, как эволюционировала связь за последние годы. 2G использовала от 900 до 1800 МГц. 3G – это уже 2,1 ГГц, 4G – 2,6 ГГц. Надо заметить, что микроволновая печь работает на частоте 2450 МГц то есть 2,4 гигагерца. и Мегатрон в открытом состоянии представляет из себя опасное устройство, а в военной модификации опасные виды оружия. И вот 5G – это частоты СВЧ порядка 4-5 гигагерц, что называется «ставь мощность побольше и уже сверли в дереве дырки». А как же человек будет себя чувствовать в такой высокочастотной среде? Плотность поля станет еще выше, зона покрытия плотнее, Логика подсказывает, что воздействие станет еще жестче, последствия – катастрофичнее. Во Франции уже принят закон, запрещающий школьникам пользоваться гаджетами в школе. Валентина Матвиенко пробивает аналогичный закон в России. Эксперты Совета Федерации осветили проблему и предложили принять закон по защите населения от электромагнитных полей. Ученые стараются убедить чиновников и сдать нужные людям законы. А пойдут ли законодатели на какие-то конкретные шаги, практика показывает, что это маловероятно. Просто потому, что надо еще разобраться, кто имеет право издавать законы на территории России и могут ли воздействовать чиновники на эти процессы. Итак, выделено три основных волновых воздействия на биообъект. Первое – термическое, хорошо изучено и нормировано. При тепловом воздействии организм приобретает массу разнообразных специфических болезней. Доля от всех болезней от нанесения такого вреда организму порядка 40-60%. Второе – нетепловое воздействие, возникающее при модуляции несущей частоты, для простоты понимания это инфразвук, голос, песня, интершум, картинка и прочие цифровые сигналы. Выглядит это так. Этот высокочастотный сигнал, промодулированный низкой частотой, является основной причиной возникновения болезни он является ускорителем процесса заболевания. Подробно об этом механизме воздействия рассказала начальник биофизического радиобиологического подразделения РФЯЦ в НИЭФ, доктор биологических и кандидат технических наук профессор Лапкаева Евгения Петровна. В самых разных сочетаниях эта модуляция высокочастотного сигнала воздействует на организм и создает наведенный резонанс, и в каждом отдельном случае является как бы выстрелом то в один, то в другой орган. Эта наведенная частота воздействует на межклеточный обмен, что в итоге, сочетаясь с термическим нагревом, и приводит к поражению различных органов и тканей. Пораженные ткани становятся потенциальными очагами для развития онкологии. Вот это и пытался донести до населения Онищенко. Так как же нейтрализовать их негативные воздействия? Первое и самое простое, что можно предпринять, это, пользуясь мобильным телефоном, говорить по громкой связи, держа телефон на расстоянии или использовать большие, внешние, друзья, проводные наушники. Это не сильно спасет ситуацию, сразу скажу, но когда нету других вариантов, бесспорно снижает вред. Полностью отказаться от микроволновых печей. 100%. Во-первых, пища, приготовленная путем такого неестественного нагревания, полностью разрушена, бесполезна и даже опасна. А уровень напряжения, исходящий от микроволновки, сравним со взрывом бомбы. По нанесенному урону для нашего микромира. Далее, смотреть тв или работать за компьютером не больше часа, желательно на расстоянии с перерывами по 15 минут минимум. Уверен, друзья, вы часто слышали эти советы. Постараться прокладывать маршруты к работе, по в магазин или утренней пробежки вдали от вышек сотовой связи, любого поколения. Но самое главное, это не включать без необходимости домашний роутер, обязательно выключить все электронные приборы в спальне, а желательно в квартире на ночь. Ставить телефон в авиарежим, кстати вы не задумывались почему так тщательно за этим следят во время посадки и взлета авиакомпании Владимир Тюняев и компания запатентовали первое устройство защиты от электромагнитных излучений под названием «Нейтроник» уже в 1998 году, после чего началась большая работа и новые открытия. Сегодня ученые пытаются внедрить производство и применение в рамках государственных программ. За это время проведены сотни испытаний на всех уровнях, подтверждающие заявленные свойства этих устройств. Для того, чтобы провести правильные измерения, нужны научно продуманные методики, учитывающие все факторы, а также специальные дорогостоящие приборы. Также необходимо изготовить стенды, спектроанализаторы. Такие стенды достоверно показывают, насколько уменьшена напряженность электромагнитного поля. Тут мы видим, как простая с виду наклейка уменьшает напряженность излучения в диапазоне 5G в несколько раз. Каков принцип действия этого прибора? Нейтроник – это тонкопленочная, многослойная, пассивная антенна, изготовленная на принципах языка программирования КРН, экранизирующая излучение радиотехнического оборудования, снижающая напряженность электромагнитного поля, работает в диапазоне от частот от 50 МГц до нескольких ГГц. Главная задача этой технологии – убрать резонансы, возникающие в организме при облучении электромагнитным смогом. Особенность устройства в том, что оно взаимодействует только с его электромагнитным полем, но при этом не влияет на человека, оставаясь абсолютно безопасным для организма. Двойной эффект заключается в том, что сокращает воздействие на организм, повышает резервные возможности и адаптацию человека к окружающей среде. Более того, в процессе тиражирования и эксплуатации возникает синергетический эффект, который провоцирует снижение общей напряженности электромагнитного поля на большей территории. Хотим мы этого или нет, но мы живем в техногенной цивилизации. Такие технологии, как 3, 4, 5G и более, неизбежны, как и многие другие виды излучений техногенного производства. И решение проблемы кроется в применении новых, а правильнее сказать, в понимании биофизических принципов взаимодействия человека и окружающей среды.